Так, сегодня очередная распаковка. Может кто не знал, но на Алиэкспрессе можно заказывать продукты. Так, да, реально присылают их из России. Вот такая вот фирменная коробка пришла, Алиэкспрессовская. Вот такая вот. Весь полтора килограмма. Сейчас мы ее будем активно распаковывать. Так. Я думаю, это будет просто. Так, что мы имеем? кстати, заказывал я это 11, .11. Гилки прям, в принципе, хорошие. Так, она здесь... Так. Упакована, довольно-таки удобно для спаковки. Так, я надеюсь видно. Так, достаем. Итак. Киски в магазине стоят... Сколько такие киски стоят в магазине? Большая пачка, 150 грамм. Где-то 100... 100 чем-то рублей, да? Паль. Вот, за 100 баксов. Заказывала я их за, за 50 рублей, за 50 что ли. Ссылка будет в описании. не 11-11, они стоят дешевле. Так, рублей. Ссылка будет, так что можете при заказать. 11-11. Так, а дальше у нас. Печеньки. Печеньки, что? не любите печеньки? Я не люблю, точнее, О. не люблю. Вот такие нет. вот, довольно вкусные. Печенье уберите, положите. Последний, после Стоили 22 рубля, что ли? Или 15, не помню. Ну, будет питание? 20 рублей, еще не помню. Так, две заказал. Паковочки. Дальше. Что у нас? Что-то там. Пупырка зачем-то. Много пупырки причем. Так, что-то здесь упаковано. Я не понял, зачем-то вот Упаковочная бумага. Еще упаковочная бумага. -а, а! Чтобы дно забить. Вот. вот. Такая вообще сегодня странная распаковка. И пять упаковок чипсов. Пять упаковок чипсов. И две пачки печеней. Вот юбилейных. Все. Можете заказывать спокойно. Все. Так, сегодня 11 да? Сегодня 20, 27, 25. Заказывала один. Ну, две недели доставка. Что, в принципе, неплохо. Подождать можно. За такую цену, -то, конечно, и три недели можно подождать.